Ладно, у меня машина не Lamborghini, не Ferrari, но мы ее выделим по-другому. Мы ее выделим музыкой, звуком, и будем у всех на виду, на слуху плевать, там, будем всем мешать или наоборот дарить эмоции, но мы это делать будем... Хорошо, когда музыка из Плохо, когда у подружки дома нет заначки. Мы сделали самую грязную работу, самую тяжелую. Вот... Димасик там пивом гасится. Я с сигаретками, хотя не курю. Показывай секретное оружие. Давай. Не, это все. Да, да блять! Короче, провод прогорает прямо под ковролином. Я не знаю, как там не случился пожар, причем.